Где мы находимся. Вот. Объект находится под видеонаблюдением. О, у нас Сометчи, тоже виде... видео. У нас тоже видеонаблюдение ведется. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. зачем Заявление Заявление об Здравствуйте. судебного приказа Здравствуйте. <свят> Здравствуйте. Участок Здравствуйте. Где у вас этот? Оригинала-то никакого нет. Оригинал большой. Я его с собой не ношу. Он просто здесь заверен, печать-то вот так стоит, вот эта свежая. А печать-то, как вот здесь написано. Ну, в исполнительный комитет ну. Совета народных репутаторов ну. ну. Кунгурский район Перской области угу, угу. А российский ты где? Какой российский? Российской Федерации паспорт. Печать, по крайней мере. Причем будет Российская Федерация? Ну, мы на территории Российской Федерации, граждане Российской Федерации, правильно? Кто не, сказал, что мы граждане, граждане, граждане? Не нужны ваши паспорта. Это не является действительно документом. Это а справка. Паспорт же у нас изъяли. А паспорт-то изъяли. А это взамен паспорта. И скоро паспорт изготовят Советского Союза. Я вам еще раз говорю, вот эта печать чья? РСФСР. Ну, ну. А сейчас Российская Федерация. Сейчас РСФСР переименован в Российскую Федерацию, правильно? Сейчас, в данный момент, Российская Федерация. Это не действительно. А печаль. Российская Федерация это что Так вы сейчас мне показываете печать. Не... Вот Российская Федерация это что? Государство, вы что не знаете, что это? Российская Федерация А же... вы сейчас это что делаете? Вот это? А у вас что здесь написано? Ведется видео, ну, вот, я не А у вас, а вас разрешение судьи. Судья слушал на заседании, допустим, судебное заседание есть и здесь, с судьи. Вот правило есть. В основании них только вы можете с разрешения судить а мы, мы съемку. Мы действуем на основании вашей Конституции, Российской но, Федерации. Там написано, но. мы имеем право вести видеосъемку, документировать, ознакомливать. С разрешения судьи? Нет. Я вам еще раз говорю. В конституции же. Вы прекратите, вас... или я сейчас вызову группу быстрого реагирования, и вас отправят в полицию. Ваш... Если вы не будете выполнять мои требования. Какие требования? Прекратить Законные... Законные? Законные требования прекратить съемку только с разрешения судьи. У... Мы находимся в, да. в зале суда. Вы в здании суда, находитесь в но не в кабинете. Тоже с разрешения суд, но... судьи идет здесь видеосъемка. В, каб... в кабинете. Понимаете вы мы, меня? Мы, нет? Мы не в кабинете. Покиньте, будьте любезны тогда. Не прекращайте. Или я сейчас вызвал сотрудников полиции и передам вас, чтобы вы мне требования не выполняете. Мы не снимаем в зале суда. Вы мы... снимаете помещение судебного участка. Правильно правильно. Правильно. правильно. правильно. Потому что вы. Должны с разрешения судьи здесь вас предупреждают, что Где мы напис... имеем право. Да, вот об... правило, ознакомьтесь, Ознакомьте пожалуйста. Меня, что... Ознакомьтесь, пожалуйста, берите ознакомлюсь. Что написано, что я здесь не имею права. Снимать. снимать. Вы имеете только с судьи. Покиньте заданеску. Но мы не находимся в суде. Прекратите съемку. В зад... Вы находитесь в зале... в Нет, Подождите. Мы Мирового судьи. Мы в зале не находимся у судьи. Я вам еще раз объясняю. В судебном заседании с разрешения судьи, ведущего судебное заседание здесь, с разрешения вообще Мирового судьи или председателя суда. Если, допустим, Вы сейчас здесь находитесь при исполнении. При исполнении. Oh. Да. Я вам разъясняю. Вот правила. Вы должны нам себя обезопасить. Но мы правила в нее это на для кого? Я вам еще раз говорю. Правила посетителей сюда, Азнакомлюйтесь, пожалуйста. Так, хорошо. Почитайте. И мне. документы мне нормальные предоставляйте, я вас пропускаю. А так я вас не запускаю. А какие вам документы уже нормально? Паспорт Гражданинской <с Федерации. Для особо одаренных я покажу паспорт. Для особо одаренных? Да. Нормально можно это все делать без всяких вот этих вот штук. Каких штук? Это нормальный документ. Это Не действительно. Недействительно. А это, тоже... вот это действительно. А это не действительно. Вы это мне, вот для особо это мне не даете. Вот это мне что вот уже целый год документ вот вот не действительно. Вот смотрите. Ваш документ давайте вытащить. Фамилия имеет как написано? По правилам русского языка. Но И это ч... уже когда. По ГОСТу... Это где вам выдавали? Это вопрос не ко мне, не вот я же вам выдавал. Правильно. Но... Вы же считаете, что это действительно. Вы документ заранее берете документ, который недействителен. И он уже год. Документ мне тоже нужен. Для каких целей? Вы зашли в помещение, я, я а я не прохожу. Не я пропал. не прохожу. Я И вот здесь... Вы ведете съемку. Я везде. Подождите, женщина, Ко мне вернитесь. Я, я вот здесь, я вот ничего не Мужчина, я еще раз предупреждаю, я вызываю сотрудников полиции, покиньте давайте, помещение. Давайте. Сейчас я уйду, не беспокойтесь. Я в зал заседания не прохожу. Я еще раз объясняю, почему тут зал заседания? Документы предоставьте свой. С какой целью? Я, я... Вы находитесь в помещении мирового судьи. Хорошо. Я, я, нет, я туда не прохожу. Съемку прекратите еще раз говорю. Сейчас прикачу. Покиньте помещение. Сейчас подождите Покиньте нет, помещение. Ну и женщина, почему меня трогать Я предстолни. Вы меня. Все, я вам надо. сказал, пожалуйста, забирайте. Вот считает. А все, А проходит. Вы покиньте тогда. Всё, помещение. Всё. Подождите, можно я сфотографирую? Я сфотографирую на основании с разрешения судить. Давайте я запишу нет, разрешение попросите. Я, а, это... Разрешение попросите. Его уже понесло. Разрешение да, попросите. Да, да, не, да не говори уже. Дайте вы я... слышите меня? Нет. Вот это положение. Можно я сфоткать? Нельзя. На основании чего? А я говорю сейчас я съемка хочу, ведется. съемка ведется в помещении суда, в помещении судьи. Я вам ознакомиться дал. Ознакомились? Вы. Покиньте помещение. Не, покиньте не, я покиньте не, я помещение. Не, я, я, я сейчас выйду, я выйду. Покиньте помещение. Я я сказал. Давайте можно? я вас запишу. Пройдете Нет, разрешение я спросите, фотографируйте. Положение. Будете фотографировать. Положение. Можно вы, В интернете смотрите, если не топшу. Так я зафиксирую. В связи с чем вы съемку-то проводите? Вы меня понятия не можете что ли? Конституция меня под. Я еще раз вам объясняю. На основании. На вот этих правил с разрешения основания конституции разрешение судей с документами ваш... придите свой или покиньте помещение разрешите мужчина я... покиньте помещение я сейчас уйду все уходите разрешите По... мне... помещение покиньте положение. если документ мне если не предоставляете. положение разрешите полиции. сейчас Нажли свет, КТС. Все, я тогда вас не хотите если в добровольно сейчас будем ждать судников полиции почему рагивать хорошо ждем да, вот, здесь, здесь. Угу. Разрешите я фотку, Фотосъемку фото я вам еще раз объясню. Документ мне предоставьте. Разрешите мне положение. Документ мне предоставьте. Разрешите, разрешите, разрешите, разрешите мне мужчину. Нет. Я вас до судьи пропущу, спросите разрешение. Мне разрешат. Не, мне вас. не надо. Будете снимать. Мне не надо суд. Будете снимать. Да. Разрешение вам дадут, будете снимать. Разрешите мне положение. Я еще раз объясняю. Вы мне отказываетесь? Я Сейчас, сотрудники посолили, полиции прибудут. Хорошо, И хорошо. И будем разбираться. Хорошо. Положение разрешите мне пока Гражиня. сфоткать? Говори. Да, да, да. Ты еще подъехать сможешь? Ко мне он сейчас. А тут у меня граждане отказываются документы предоставлять. Идут видеосъемку. Я уже вызвал это. ГБ сейчас подъедут, ты тоже подъедет, отказываются предоставлять документы и ведут видео, съемку мои требования не выполняют. Ну так сейчас, сейчас все сделаем. Мужчины вы не понимаете, что видео, съемку не зависит? Я... Документа... А я документацию снимаю, я не снимаю ну, да. ни судью, ну, никого хорошо. не снимаю. А разбираться будут. Давай. Вы мне документацию можно сфоткать? Я еще раз объясняю мужчина. Вы почему я не понимаете? С разрешения судьи разреш... вам и, разрешат, если под... снимать не, подождите. И, Сейчас на основании вы и, почему он Вы не понимаете? И, и, и документацию тоже с разрешения судей? Конечно, вы ведь находитесь на беру. Нет, документацию вы находитесь тоже... в помещении, Докум... мирового вот, судьи. Вот, эту, вот эту документацию с разрешения судей мне нужно ознакомиться, что ли? Вы хотите? Я видеть? имею в виду ознакомиться. Я вам дал. Зачем вы снимаете? На основании чего вы видел ведете? Я. Вы прекращать я... видеосъемку. Я не... я не ознакомился с положением. Видеосъемку прекращайте вести. We can Видео так, я сниму, чтобы снимать поп... с разрешения судей. Еще раз он Положение снимать судьи. Это, с... это вообще вся съемка ведется. Это, вся... это секретно? Это Нет, секрет... не секретно. Я вам сейчас говорю. Вся съемка ведется с разрешения судей. Вам правила объяснил. Я вам говорю. Ознакомился? Я вам даю. Я Почему? Я Почему вы на основании ничего вы снимаете? Я не ознакомился. Я не ознакомился. Разрешите мне я. снять. Выключайте камеру, ознакомляйтесь. Я под камеру хочу. Я еще раз он говорит. чина. Сфотка под Вы мои требования не выполняете. Документы мне предоставьте удостоверяющий личность. А вы свою? Я вам свой предоставлю. Покажите, пожалуйста. Да, пожалуйста. Вы мне свои. Давайте буду после, после, вас. Только на этот. После. Не, я на камеру не буду, конечно, снимать. Так, немножко. Так, федераль... на... федеральное. Подождите. Вы не... опять сейчас начнете? Не не, не, не, не, Подождите. Федеральная служба судебных приставов. Да, да, да. Ты о тридцать пять, шестьдесят восемь, пятьдесят шесть по 10 ноября две тысячи года. Так. У ФСП России по Пермскому краю. Служебное удостоверение ТО 35-686. Юрист первого класса Друзин Николай Николаевич. Судебный пристав по ОУПДС. Так, руководитель Н.Н.Х.Четлов. 11 ноября 2015 год. Все хорошо. Спасибо. Сейчас я вас вас Я составляю два спутников. Заним к лениву законный пункт требует удостоверения. Что съемка запрещена. Так, мой документ Военный билет у военнослужащего. Вы не являетесь военнослужащем? Я являюсь военнослужащим. Вы военнослужащим не являетесь. Смотрите, пожалуйста. Военнослужащим, вы не являетесь. Смотрите, пожалуйста, мой военный билет. Я Тем более, я стою на учете, кстати, у меня есть ответ, что военный билет действительный. Военный билет военный действительный? в военное время, вы в запасе находитесь в на, на, на настоящее вот, время. Это, а на данный момент вы это, не служите? Это под. Как не служу? Я стою на учете. Как на учете стоите? Ну да. реально вы написали. На я не стою на учете. Это действительно документ. Алло? Съемку потерпите, Александр. Откликаешь. Кстати, давай попозже. Или нет? Давай, нет. Ну. Александр Алексеевич, съемку прекратите. Сейчас Я же вас не снимаю. Ой, то есть это, судью, то есть не снимаю же. Я вам еще раз сказал, вся съемка ведется с разрешения да, судьи. Том, и сейчас придемте со у вас протокол составляет. Пишите здесь, здесь, пишите вот здесь. Здесь пишите. Съемку прекратите. Я буду документировать свои нарушения и ваши нарушения. Что? Я еще раз что? Видеосъемка в судебном помещении. С разрешения судьи хорошо я не нахожусь Вы при находитесь помеще я не нахожусь в зале суда Судьей я не разговариваю у вас также здесь ведется видеонаблюдение. Я разрешение, кстати, не давал. Тут что... вас предупреждают об этом. Вот. А я вас. А преду... здесь я вам говорю на основании правил. Вы не имеете права... Ну, меня предупреждает... Внутренние правила, ну, Паша, ми... они меня... на нас не, распро... не распространяют. Меня же предупреждают, но и так же... Есть... Да я, что, что, хотите... все... И если я все... все вручили? Да, да, да. Приняли все? Да, да все нормально. Так у вас там это, написано где, Не на полностью, да повышение квалификации последний раз проходили по законам ясно значит не проходили что они тебе сказали отправить а, по почте или что, не знаешь не спросили не спросила Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Что случилось? Да нормально все. Уберите. Нет, нет. Завидите. Пушку, пушку, пожалуйста, уберите. Меня без оружия, я без оружия. Ничего. Данный гражданин вначале отказался предоставлять документы, ага. отказался выполнять мои требования, ведет видеосъемку. Да, я без я... разрешения судьи. На каком разреш... основании? На основании. Вы на... меня то не снимаете? На основании костюмации. Какой? Какой? Руки, уберите, пожалуйста. Вы меня то не снимаете? Я вам еще раз лично приседьте. Почему? А ну, ли, потому ли, что знаете, Где запрещено? Пожалуйста, скажите мне. вещь. Подождите, сюда. Подождите, пожалуйста. не с ним ли мы в Тасса общались у этого? Где? Нотариуса. А, да, да, с да. паспортом. Да, да, да, с СССР русским. Ну, он, ну, да. все, убирайте, убирайте. ну, подождите, кого ну, ну, у меня разрешено есть. есть. Есть разрешение. Ну, покажите, на основании вашей же конституции. Покажите. Замечко? Конституцию вам показать. А где ну, у вас Конституции запрещена Где Что? Конституция запрещена съемка? Вы, женщина, кто такая. Как? Я гражданка Советского Союза. Ну, как да. зовут? В отличие от некоторых. Да. Ираида Геннадьевна. Фамилия? Ираида Геннадьевна. Можно ваши документы, пожалуйста? На свадь ничего. Как на сваде ничего? Я к вам не обращался. Что, серьезно? Серьезно? Вы а сказали, сказали, я ведь не запрещен. сотрудник полиции. Нет, подождите, вы сказали. Я мне, не сотрудник вы полиции. сказали мне убрать камеру. Вы же ну. уже обратились к камеру, правильно? Я нет. Я нет. приехал на вызов. А, а ну, кому то, -то ну тогда, обращай, тогда общайтесь мной, с ним, то есть не со мной. Сейчас позвоню. Просто вы же мне начинаете эту свету. я вам ничего не начинаю. Ну как? Вы же начали, сижу, пересмотрите свое видео. Ну хорошо, пересмотрим позже. Это Вы что? нас да не путайте, полицию и Росгвардию, Нет, у нас законодательство у как -то как -то другое маленькое, на законы. Почему? Другое? У нас законы Нет, другие, подожди. мы не за... работаем подожди. по я законам, по федеральным законам полиции. На всех мы раз. работаем по законодательству Росгвардии, федеральные законы по Росгвардии. 226 закон для войск национальной Права гражданина еще никто не отменял. У вас есть права, у вас. Гражданин имеет право спросить. Вы почитаете 226 закон. Это, федеральный закон. Ну, чё, Там написано. написано? А вы почитайте, почитайте. Ну, мы чё... вам не вправе что-то вам сейчас предъявлять. Вы почитайте просто, а потом же это к нам обращайтесь. Хорошо. Вы бывший сотрудником ВД. Милиции. Да, милиции. Не Что? А ну, мы тоже не полицейские? Я в курсе. Вы ну. Росгвардия. Я в курсе. Так вот. Вы как никак должны закон-то Конечно. Ну. А, просто с... я не понимаю, для чего... А вот когда в была полиция, с вами разговаривали? А когда для чего полиция, мы все, еще раз оказывается, не ни... пояснили? На основании чего? Не пояснила. Разговаривали в 2016 году. Вот, а я уволился. Полиция была с одним человеком. Мы знаем, да? Мы просто знаем, мы, мы, все, что, знаем. Мы, мы с вами узнали. общались. Да, конечно. Мы же уже как это? Уже знакомые. Коля, а? ты зеленый, ты будешь то писать? Не знаю, вам на вечку это работать Писать, ну, там все зависит от тебя, ведь... Вот. Так, так, тут какое завлечение? Я, ну, а ты... я тебе говорю, что не предоставил. Этот отказался, мои требования исполнять, покинуть, ведет видео, съемку продолжают, лично ничего не принимаются. Ну, нам все равно по-другому надо вот это все регистрировать. Ну, просто у нотариуса отказался, ваш? предъявлять документы в руки и не давал и уходить не хотел. Так ведь было? Уходить? Да. Потому что я полицию... Размер у вас пенсии... Почему? Вас сначала попросили покинуть и уйти к другому нотариусу, потому что вас не стали понимать, потому что вы не давали в руки своего удостоверения. Пенсия личность. Пенсии у вас сколько составила? Это секретно. Это У меня без разницы, я вас не прошу, Не нужно фиксировать. Это секрет. Это для протокола отягчающие будут, смещающие. Это секрет, секрет. Персональные данные я не имею права... Смотрите на ваше усмотрение. это. У вас Мы какие -то дети. -то там, я не если знаю, я из гражданства не выходил, вы дети получают гражданство Советского Союза. Это знание, правильно? это документы. Это Потому закон. что я из гражданства не выходил. Гражданство дается на основании родителей, же правильно? А, а не на основании не... рождения. Если родители не выходили именем... из гражданства, вот значит вот гражданство присваивается детям на основании родителей. Неважно, где а вы родители. Важно, кто у тебя родители. Вы устраиваете себе вот такую. Вот... Почему себе? Мы пытаемся вам законы рассказать. Не на закон рассказывать. Вы кто такой, чтобы мне закон рассказывать? Вот ну, вы кто такой, чтобы мне рассказывать закон? Потому что я хочу, чтобы народ Вы хотите мне мозги скрыть? промыть, да? Чем нет. Вы я меня агитируете говорю... к чему-то, правильно? Нет, нет. Ну как нет? Я хочу... Вы я... мне сейчас да. говорите. Я агитирую, чтобы ты посмотрел вы законы. Агит... Вы закон проводите санкционированную санкцию сейчас, понимаете? А -а -а. да? Так получается? С лозунгами. Я, ну, вы же да. мне говорите. Да. Вы да. меня к чему-то призываете. Помимо моей воли, закон правильно? Закон посмотреть. Закон после ну, Я вы... закон знаю. Вы мне начинаете каким-то законом тыкать, какого-то а, закон. Которого, не Которого нет. Конституции а, нет. Какой Конституции? Один. Я Конституцию знаю, а я граждан. ее придержу. А, а закон о гражданстве знаете, Держи Держи знаете? Знаю. С Советского Союза, читали? Советского? мне не надо, зачем мне Советскому а, Союзу. А, у вас есть Российская Федерация. Я, я, жив... Жив... я родился в России, думаю, а зачем? Ну, я и говорю. Ну, и что вы я и говорю, гражданство дается на основании родителей. Если у вас родители не выходили, значит, вы не гражданин Российской Федерации. Мы уже с вами насчет этой темы еще в прошлый раз разговаривали. Ну, конечно. И на нас в тут я и вас не переубеждал. Я вас не переубеждал. Я просто спрашиваю, вы, вы, читали меня, закон вы меня сейчас агитируете к чему-то, что я, я вам чего-то там. Я вы, вас спрашиваю, вы этот... просто читал. почему-то там пришел. Закон о гражданстве вас спросил. Вы читали, вы сказали, нет, ну, не Вот вас... еще с вами разговариваю, я вам пояснял, что я читал. Нет, вы читали закон о гражданстве Российской, а закон о гражданстве Средства Судьбы. Вы мне там показывали какие-то мы... документы, там на основании чего-то там еще вы показывали фотографию, там еще Ельцина подписана мы были гражданами, гражданами Но Я это были. все вот. помню. Сначала нужно старые документы почитать, а потом уже как вы Александр Алексеевич. А вот у сотрудников вот у меня будут претензии. Я буду писать вышестоящему руководству, так занимаемся. как запрещает мне снимать положение. Не будем выяснять Будем выяснять. Я же вам говорю, ознакомьтесь. Почему вы... Съемка под, вы, под почему камеру. Снимать под камеру я могу... говорю, снимать можно даже не снимать В интернете положение есть. под камеру. Я могу я снять не, не Вы понимаю, не разрешаете? В чем дело? Я, я могу Ознакомьтесь. Могу. Ознакомьтесь. Разрешите а сказать. А вы сейчас или снимаете или ознакомьтесь? Я, я ознакомлюсь и снимаю. Да Я говорю, это в интернете есть, так что смотрите. что. Ну это же не секретный сниму, документ, правильно же? Это же не секретный документ. Не секретный, конечно. Я ну, даже вам сказал ознакомьтесь. Ну я начин. начал ознакомиться, вы сказали мне не снимайте. Правильно. не Вообще съемку я имею в виду. Съемку я снимаю. Положение На территории помещения судебного участка я вам сказал. Это уже отдела производства там законе положено и сделать. Это книга после да совершенно лишняя. Ну ладно. Я эти говорю правила я не писал. Вам я нормально все говорю. Я вам полчаса тут объясняю вы все равно все на своем. Что остальные пошли выйдем. Пока ждем. мне выйти-то можно? Да. Я не убегу. Я не убегу. Можно, да? Хорошо. Все хорошо. Благодарю. Надо, знаешь, что? Сейчас может быть исполнение не время.